Всем привет! Сегодня у нас речь пойдет о панорамных конструкциях, ламинированных панорамных конструкциях для частного дома. В этом частном загородном доме у нас различные конструкции на первом этаже большие панорамные это у нас softline 82 миллиметра то есть ширина рамы 82 миллиметра на втором этаже ширина рамы 70 миллиметров есть конструкции с внешней ламинации есть конструкции с двусторонней ламинации и цвет профиля окрашен в массе и есть окна у которых с одной стороны один цвет ламинации с другой стороны использована другая ламинация В выборе окон заказчики как правило останавливаются и выбирают среди трех четырех цветов ламинации вообще у нас 55 цветов ламинации мы устанавливали и красные и синие окна а здесь вот у нас рама соответственно внутренняя ламинация она такая более светлая снаружи здесь можно видеть что цвет ламинации другой более темный также помимо ламинирующих поверхностей у нас есть оконные конструкции которые имеют специальное покрытие серого цвета а вообще серый цвет уже приобрел а, достаточную популярность. Это такой а, цвет в европейском стиле, но а, об этой об этом покрытии мы расскажем в одном из следующих наших видео. А, вот здесь мы наглядно видим у нас а, цвет внутренней ламинации. Это светлая сосна. А, профиль окрашен в массе карамель и цвет внешней ламинации это у нас мареный дуб. Основная проблема пластиковых окон заключается в том, что они больше нагреваются от солнца и деформируются. В связи с активным удешевлением окон эта проблема становится все острее. Одна из конструкций в этом коттедже у нас это дверь, штульповая дверь. Одна створка здесь у нас подвижная, вторая также открывается и проем у нас становится полностью а, пустым. Открываем рабочую створку. На ответной части у нас находится фурнитурная обвязка это не два шпингалета которые а, находятся один вверху другой внизу здесь также присутствует фурнитурная обвязка а, она позволяет обеспечить а, значительно плотный прижим здесь у нас находится внутри ручка мы ее поворачиваем и открываем ответную часть закрываем соответственно тоже закрываем ответную часть возвращаем ручку в обратное положение и а, Закрываем рабочую створку. Здесь у нас замок для того, чтобы снаружи это все можно было также открывать и закрывать. На этой конструкции мы также видим, что внешняя ламинация у нас мореный дуб. Подходим. И видим, что снутри у нас, снутри у нас ламинация сосна. Здесь у нас в панорамных конструкциях используется профильная система века Softline 82, то есть ширина рамы составляет 82 миллиметра, и в створке и в раме у нас в этом профиле также идет усиленное армирование. Здесь у нас три контура уплотнения: раз контур, два контур и три на створке. Высота этой конструкции составляет 2400 миллиметров. А при таких больших высотах. Крайне важное значение имеет а, жесткость конструкции. А, соответственно, здесь в данном случае а, еще до производства важно предусмотреть комплектующие, которые будут придавать а, жесткость всей этой конструкции. Здесь у нас в упостном соединении в связи с этим используется армирование толщиной, а, толщина стенки которой составляет 3 миллиметра, Оно имеет замкнутое сечение. Фактически это стальная труба с толщиной стенки 3 миллиметра. Когда у нас на улице мороз, температура опускается, а, то есть минус 10, 15, там 30 даже градусов. Соответственно, дома это обычная комнатная температура. А, то в таком случае, чем шире профиль, тем перепад температур а, по ширине этого профиля, он больше. И, соответственно, нагрузка, которая возникает при увеличении ширины рамы на профиль, она возрастает. Это очень важный момент, его необходимо учитывать. С другой стороны, производители профильных систем, к сожалению, очень многие удешевляют свою профиль, утончая стенки, удешевляя химический состав. И, соответственно, это приводит к тому, что когда клиент выбирает широкую раму, он думает, что выглядит она массивно, он думает, что это будут серьезные конструкция, которая прослужит много лет. Но на самом деле, при возникновении таких нагрузок, и если этот профиль имеет тонкую стенку, опять же, армирование в него установлено дешевое, использована какая-то бюджетная фурнитура, то в таком случае проблемы возникают на самом деле а, значительно быстрее, нежели чем ожидает заказчик. Еще очень большое значение имеет а, также шаг крепления армирования к раме. Соответственно, он у нас а, составляет 280 мм в раме и 250 в створке. И также а, плотность прилегания этого армирования а, к стенкам камеры, где находится это армирование. Все эти тонкости, они а, значительно влияют на срок эксплуатации окна и а, дают о себе знать достаточно быстро. Здесь у нас панорамные конструкции, внутри они белые, а снаружи цвет моряный док. Штольповая дверь, ламинированная в массе. Помимо самих оконных качеств, самих оконных храм, конечно же принципиальное значение имеет монтаж так как на этом сегодня тоже удешевляют стоимость конструкции потому что на самом деле стоимость окна она включает в себя и стоимость монтажа и можно также удешевлять монтаж при монтаже больших панорамных конструкций очень важное значение имеет необходимое количество точек крепления крепеж у нас выполняет функцию не только фиксации в проеме оконной конструкции но он и также снижает нагрузки при перепады температур соответственно нагрузки которые возникают в результате линейного расширения конструкции. К сожалению, в большинстве оконных компаний а, также не учитывают все эти моменты и, как правило, о них не знают. И, естественно, менеджеры а, также эту информацию не доносят. Они пользуются такими терминами, как качественные, немецкие, заводские окна. Но на самом деле все это всего лишь пустые слова, которые ну, производители ни к чему не обязывают. И в конечном счете можно получить окно, которое придется поменять а, через пару лет. В нашей практике ремонта сервисного обслуживания а, был такой объект, где мы раз распол... в года примерно раз в полгода меняли стеклопакеты происходило это в связи с тем что это панорамные конструкции но дешевые панорамные конструкции и в связи с изменением геометрии рамы на стеклопакеты была такая что они лопались поэтому при выборе окон необходимо учитывать все эти особенности почему потому что на самом деле в конечном счете это будет дешевле когда вы приобретаете окно в которое изначально заложено необходимый запас прочности выполнен а, качественный монтаж, а вы сэкономите, если посчитать, в перспективе 10 лет на ремонте этих конструкций, либо даже их замене, потому что значительно а, дороже заменить дешевое окно, менять его каждые несколько лет, нежели чем установить окно на несколько десятилетий вперед. А теплоизоляция окон позволит вам экономить на отоплении. Такие работы по остеклению частных домов мы делаем во многих регионах России. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, ставьте лайки. Если вы хотите предусмотреть какие-то нестандартные решения, ваши окорные дверные проемы, какие-то эксклюзивные конструкции, то вы можете ознакомиться с ними в других видео на нашем канале. Вас интересует на самом деле качественные оконные конструкции, качественный монтаж, то обращайтесь только к профессионалам.